Шки сперлись, они а крикунтики. Когда застыла я от боки в сугол. Зачем вы, девочки красивых любить не постоянного друг другу? Зачем вы, девочки красивых непостоянно у них любовь слова решительная пиджак наброшенный назад гордою хватило сил ему сказала я всего хорошего а он прощения не попроси. Ему сказала Всего хорошего. А он прощает. Не попроси. Машки спрятались, Поникли лютики. Вода холодная В реке Реби. Зачем вы, девочки, Красивых любите, одни страдания, а то любили. Зачем вы, девочки, красивых любите, одни страдания, а то...